положительные эмоции за шкаф. Блика до Эш эмоции. Откуда там стол? Я без понятия мы снова с вами. Мы там что не описать словами. ха ха Там Сначала... ребята, нахуй, ну... Команда уродов, команда. Сто, блин! не сопротивляться и сдаться. Стой, бронируй. Стой, бронируй. Стой, бронируй. Стой, бронируй. Стой, бронируй. Стой, Ну, не блядь, Давай Конечно! Что, Когда он успел или хорошо, изучить? людей. Спать, я, походу давно не смотрел. О! О, Это же вроде... Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, да? Фроги, я надеюсь, вернулся. Я вернулся. сука. Не могли бы вы помочь мне зарегистрироваться в Лиге Космой? Сейчас, верно? А, Ты зарегистрирован? Обидно. зарегистрировался, если тренер может получить Непременно. Это же победа. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Добр даби Ай-ай-ай, нашу ударили, приготовились. ай ай сука, ты меня ударили. Нихуя. Нихуя. И вот, оно. И вот оно. Идеальное место для битвы. <с parla> вот оно, идеальное Подписался место. Отлетайся. <смех> <И это смех> да, просто, это вот да так есть заранее. Давай нахуй. Он видит тарелку пометом, я не понимаю, Я не понял, что он стучит. Довольно интересно, зачем он же это. Я думаю, что это птичьим пометом на тарелке, не походу. мы будем А вы кто вообще? Отметим Путь сюжет. Плохо. Путь плохо плохо. погоди, правильно. стой. Но как же Это я, правильно. я без воды не смогу выжить. Плохо.